Привет, друзья! Рад приветствовать новых подписчиков. Совсем скоро у нас будет уже 10 тысяч, и я разыграю обещанные монеты. Для участия в розыгрыше нужно написать любой комментарий и быть подписчиком канала. А в этом видео я покажу, что люди думают про новые монеты 1 и 2 гривны, которые только вышли, и как воспринимают их в магазинах. Если интересно, продолжайте смотреть. Металлические гривны, 2, вот можете посмотреть. О, прикольно! Вот 8, 9, 10, мои, 10 э, сколько там... Вы мне рублями даете. Так, внимание, только я же глаза не видела. Сипу. Мне не нравится мелочь. Угу. Она тяжелая, мешает. Это гривна это мелочь. Ну, в данный момент, да. По-моему, да. пора реформу в Беларуси. Просто я приду сейчас домой и попаду. А, похвастаетесь. Жунет, ну, да, пока. Ну хорошо. Несмотря на то, что мой канал про Монеты Украины. Мне интересен и антиквариат. Недавно встретил уникальный антикварный проект. Хотел бы с вами им поделиться. Ребята живут в Европе, юг Франции и постоянно посещают антикварные ярмарки, выставки и барахолки. И в режиме реального времени постят их в свой чат Telegram, в котором вы можете купить себе уникальные, эксклюзивные, интересные вещи. Как оказалось, на рынке антиквариата они больше 10 лет. У них есть свой сайт. Практически все можно купить без предоплаты для жителей Украины и оплата при получении. Для России есть небольшая предоплата. Советую подписаться на их телеграм-канал, там много всего реально интересного. Также у них есть инстаграм. Я обязательно добавлю все ссылочки в описании к видео. Добавляйтесь. Привет и добро пожаловать в наш виртуальный поход по французским ярмаркам. Вот так каждые выходные мы проводим на ярмарках и ищем все самое интересное и самое эксклюзивное для вас. Давайте вернемся к нашим монетам. Приехали данные конкретные монеты ко мне в Роллах из Киева от моего знакомого, который занимается продажей монет в Харькове. Вот так вот выглядит 140 миллионов тираж у одной гривны и 145 миллионов тираж 2 двух гривен. Давайте я распакую и покажу, как выглядят эти монеты в перемешку с нашей мелочью одной и двумя копейками. Вы удивитесь. Вот первое визуальное впечатление, что они очень похожи на мелочь, очень похожи на копейки. Я вот специально смешал для вас показать, как выглядят. Серьезно, очень сложно визуально отличить. И когда я ходил, расплачивался этими деньгами, гривнами, Люди просто сдалека принимали, что это за копейки, и говорили, что мы не будем принимать. Только потом уже обращали внимание, что это деньги, гривны, и как-то дальше реагировали. Но вы увидите дальше, посмотрите. Сейчас я вам покажу визуально, как выглядели вот наши гривны предыдущие, да, бумажные. Конечно, денежная реформа проходила, но сейчас, возможно, цель изменения, конечно, допечатать какое-то количество денег, ну и визуально показать, что эти вот эти банкноты большие уже не несут такой вот покупательской способности. И действительно так оно и есть. Мы в видео дальше увидим, что за гривну, за две по факту уже нельзя ничего купить, и даже проехаться в метро не получается, да, нет возможности. Как, конечно, с новыми монетами это будет реализовано, тоже интересно сейчас я включу на телефон гривны металлические гривны две вот можете посмотреть О, прикольно. вот сегодня да э, в россии теперь будем. ну я тебе сказать не знаю как вот как в европе в россии можете взять как вот вы думаете вот как вам такой вот мелочь будет ли удобно с ней или Нет. не будет допустим лично мне не нравится мелочь угу. она тяжелая мешает она все время звенит. Ну, да. с собой тяжело просто взять спешать. Да. Да. да, неудобно, неудобно. Это Но не симпатично ну, Выглядит миленько. Одна две гривны металлические тоже забавные. Знаете такое, Там тебе нужно э, там, заплатить мелочью 3 гривны, или такой ищешь бумажный, ищешь, ищешь, ищешь, а у тебя есть копеечки. Тоже прикольно. Вот копеечки, да? То есть гривну да. копеечками сделали. получается, да. она. А что можно купить за гривну? Вот, вот. За гривну можно вообще много чего купить. Пачку а? спичек, даже не одну. Пачку, пачку спичек, две пачки спичек. Можно купить пачку спичек за гривну. Смотри, ну, что а можно что еще? Купить? Сейчас. Погодите, э какую-нибудь одну жвачку. пластер на гривну не купишь, нужно две. Хотя, если очень дешевый, то бактерицидный пластырь можно купить. Пластырь? Угу. Да. Уже две примерно. Да, э жвачку, много жвачки, даже две штуки. Две да, жвачки можно две купить? Жвачки, Это да. какие? Это Орбит или там Орбит вроде не -е -е -е, больше? Нет-нет-нет, по а -а. Кстати, в ларьках еще остались ларьки, где продают жвачку по одиночному. Ну, гривна, которую вот выпустили только-только. Тут а когда тут... в натуре натуральные деньги? Да, да, натуральные Можно деньги. Можно взять целых 5 гривночек и проехать на метро. Вау, на метро? Да. Супер. Артист. Да. У вас не будет разумевать 5 гривен? Я вам мелкими дам. У меня есть металлические по гривне. Ну, или хотя бы... Куча, да. да, да, да. Смотрите, у меня вот по гривне совсем маленькие. Вы, наверное, таких еще не видели, новые. Новости ну, знаю. В новостях смотрели? Да. Как вам такие? А бог я знаю. Мы уже привыкнем до судьбы. Будет удобно, как думаете, пользоваться? В метро не могу пока заехать. Ну, удобно. Спасибо. Спасибо. Хотите, я могу подарить вам по гривне? Благодарны за интервью, возьмите. Спасибо. Спасибо, спасибо вам, девочки. Но ну, они будут у нас у всех скоро-скоро, но ну, пока ну, у вас спасибо. будут самые первые. Спасибо <с> Называется «Монета Украины». А, Монета Украины? Да. У Мы любим монеты, Там... да, Думаю, я вас тоже добавлю туда. Спасибо Так что спасибо заходите, большое. смотрите. Мы обязательно посмотрим. Да. Подождите, дайте мне рассмотреть. Низдец. И так же мони, я только я же глаза не видела. Ужас. Это вот наши украинские Ой. новые гривны. Девальвация на лицо. Угу. Что можно за гривну купить сейчас? Коробка спичек не Сколько сейчас спички стоит? А у вас за гривну что-нибудь можно купить? Пакетик. Пакетик. Могу. А столько пакетик есть? А что еще есть? А можно мне пакетик, пожалуйста? Такой манюсенький, вы совсем хлипенький, да? Да, да, да, я вам заплачу. Я вам вот такой вот дам. Возьмете да. такую? Ну, наша новая гривна. Давайте. Возьмете? Вы, по-моему, пора реформу проводить, как в Беларуси. А, то есть как-то. Ну, а по факту так и сделали, да, то есть у нас э, да, они копейки сделали. выглядят. А что можно купить за гривну сейчас? Знаешь, вашечку не понял, что магазин Какую? Не спички, может спички, спички, жвачку. Можно Больше ничего не купить. Наверное, ничего. Что-нибудь за гривну есть у вас? Нет, за гривну нет. За гривну ничего нету. Нет. А, за, а за две? За две тоже нет. За две нету. Ладно. Можно посмотреть? Да, конечно. Да, такие маленькие. Как вы думаете? Да. Что значит, что у нас такие новые деньги? Классно. Классно? Конечно. Чем? Как, чем? Что-то новенькое появилось. Угу. Меньше стали, намного меньше. Что, что можно купить не... сейчас за гривну? За гривну? А раньше Мама! можно было что-то выпить? Раньше можно было 3 до санка. 8. Да не мо, это они подходят. Десять э, сколько там? 10. Вы не рублями даете. Гривнами. А вот это. Це ж нови. Нови? Да це гривни новые. Новые? Да нет, мы такие не будем. Та да, уже ж как два дня вышли. Да не бачила таких этих. Берите. Берите, берите. Да не, я не буду такие брать. Так это же наши Ну я поняла, что вы в супермаркете сдадите. Чего? 2, 3, 4, мы мелочь не сдаем. Короче, не надо, да? Да. Как вы думаете, гривна это мелочь? Ну в данный момент да. Да? Как мне эти монеты? Да. Очень круто. Почему? На европейские похоже они более удобные. А что можно сейчас на гривну купить? Два графта. Да, а что еще? Сейчас отвечают спички. А что еще на конфетку какую-нибудь жвачку? по сути, ничего. А раньше можно было что-то купить? Конечно. Раньше можно Только я не помню, что было В школу все брали гривны и можно было купить такие булочки, да, покушать. Мне такие не надо. А что они мне такие? Входя никто не берет. А что это за деньги? Дают... Так это не мелкие, это гривны. Я не знаю, у нас таких денег так нет. А нет. Это, это новые, новые. новые да. Да? Ага. Ну, не знали. Нам знали. смену сдавать с этими гривнами. Я сейчас да бумажную дам. Одна Потом вас мы спасет, Вы уже... нас но... слышали, но ну, еще не видели. Вот у вот, завтрашнего дня вам будут давать. Спасибо можно что-нибудь у вас купить за гривну что-нибудь маленькое? Ничего. у меня вы не видели еще по телевизору Нет, я еще не видел. есть еще вот такие по гривне за гривну есть у вас Хочу вам дать, да, насыпать вот это, но наши новые гривны. Леша, за них купить? А можно посмотреть, ну, что за новые за гривны? Смотрите. За гривну вряд ли. Ну за вот за гривну нет, за две да. А за две, давайте что-нибудь за две я вас куплю. Пожалуйста. Я хочу... Дайте мне Одну. Ну, а желтенькая нет? А нет? Ну, за три есть вот такая. Вот Давайте я вам поменяю еще. Вот это вот я за вас куплю за две, а это я одну поменяю вам на любую другую. Поверьте, они будут у нас у всех, они на вам успеют надоесть. Да нет, я приду сейчас домой и похвастаюсь. Похвастаетесь? Ну, да, Ну, хорошо. Вот такая вот реакция обычных продавцов в городе Харьков. Что можно сказать? Ну, Действительно, конечно, с одной стороны это в новинку, это что-то прикольное, что-то новое. Но с другой стороны совсем не весело, потому что у нас инфляция продолжается. А какие гривны вот были? Давайте я вам покажу. Вот у нас есть гривна 95 -го года, она довольно ценная сейчас. Если вы ее встретите, обязательно отложите. Также гривна 96 -го года у нас ценится. Вот у меня даже в коллекции есть с поворотом такая гривна. 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков, вот такая монета с медалями довольно ценная, можно ее встретить в обращении. Вот. есть 60 лет Великой Победы Великой Отечественной войны, она немножко дешевле, но тоже вот из оборота такие встречались. Это у нас под евро видение 2012 сделали такую вот замечательно красивую монету и 70 лет Победы. 70 лет просто победы указали на данной монете и вот наша гривна которая сейчас также разместила ее в холдер но думаю мы часто будем ее видеть в обращении друзья спасибо всем кто посмотрел мое видео поставьте пожалуйста лайк если вам понравилось также подпишитесь на мой канал как только будет 10 тысяч подписчиков Будет розыгрыш монет. В предыдущем видео можете посмотреть, каких монеты и 20-гривневые купюры. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете по поводу внедрения вот этих вот гривен и двух гривен. Всем пока!